Катя, у меня Что тебе запомнилось? Вообще, я меня есть игры. Да. У угу. еще ну, а, Катюш, а еще кроме скроговорок? Что? Мы же еще много игры, занимались. Игры, цифры. В текстах находились. Но самое главное, самое интересное для тебя показалось это что? Когда? Угу. Самая любая вещь, я скажу, марка, корабля. Наверное, наверное, да не угу. Скажи, пожалуйста, ты какие-нибудь успехи у себя да заметила? заметила. Кучу. Расскажи, пожалуйста. Я на марке возглавляю по классной работе, стала получать пятерки, четверки, троек. Угу. Наверное, троек было. Угу. Ты это связываешь с нашими курсами, да? Угу. Хорошо. Как я запоминала, 45% на первом занятии, а сегодня запомнила 80%. То есть два раза почти уровень усвоения увеличился. Текст сложнее, сложнее, сложнее, да, да в два раза Намного внимательнее стало. Мы целью не ставили быстро читать, а цель была именно понимать. У вас, как раз она отразилась, да? Да, да. И причем действительно по устным предметам она хочет читать, и самое интересное, что она правильно пересказывает. Как-то вот логично выстраивает свои фразы. Согодилось, да, как-то что-то да. совершенно... Например, Работала. у нас как-то логические задачки стали решаться. Полегче, потому проблем проблема была с задачами. Быстрее так неправильно складывается. Mm -hmm. В принципе, очень понравилось. А Спасибо вам большое. В принципе, такой подход. Вот опять второе занятие присутствует. И как будто индивидуально вы ребенка каждого как-то знаете. Вот. Как-то подход. Зеленые находятся, это очень, очень полезно, да, и терпение, конечно, такое. Спасибо, очень понравилось. Мы, в принципе, тоже планируем дальше продолжить, потому что я понимаю, что это только основа. И что без тренировки здесь никак. Просто многие да. тоже родители на других группах говорили, что именно это коммуникативное, то, о чем Дмитрий Александрович говорил, что следующая, если группа будет, потому что видно, что дети даже по-другому начинают общаться да. друг с другом, общаться с учителями, с родителями. То есть они как бы раскрываются, да, то есть учатся. И я считаю, что это очень важно, потому что этот навык, который тоже помогает дальше в учебе и получать именно оценку.